известная я вам скажу это тоже очень интересная история я всегда попою хвалу интернету потому что несмотря на все как бы сказать неприятности которые нам приносят он очень много нам дал все-таки согласитесь столько информации столько интересного столько можно услышать сейчас из прошлого и настоящего будущего и вдруг интернет даже в фейсбуке по моему однажды я встречаю запись где сидят за столом три грузинские женщины и поют э, в тро, в, ну, в песню «За столом». Для меня, для меня это произвело невероятное впечатление. То есть это, во-первых, было грузинск, по-грузински «хорошо», ну, то есть это была вот, грузинская настоящая песня на три голоса, а еще это была музыканская какая-то невероятная ансамбль. Они настолько друг друга чувствовали, что я передать не могу. Я просто была э, в, вот, ну, в таком культурном шоке от этой записи я эту песню в нее влюбилась. Сейчас, правда, ее давно не пела и попробую спеть. Влюбилась просто по уши, как говорится, в эту песню. Начали вообще искать, кто это, кто эти женщины. Искали очень долго. Это, в общем, такая была сложная история, потому что у них в, в, на аккаунт на, на грузинском, в общем, как бы, ну, все это сложно было. А, а даже нет, это кто-то перепостил, поэтому для них бы не, не было выхода. И вдруг мне пишут, пишет в личное сообщение одна из этих женщин, это было какое-то, ну, просто такое счастье. В общем, мы теперь общаемся периодически со, со, со всеми тремя с ними. Ну, в сети вот так. Они, приезжай, при...", ну, когда это было раньше, да, приезжай, Приезжает, ты да только приедь, вот при... Ну, в общем, так и не, не сложилось, пока приехать мне в Грузию не было, к сожалению. И э, выяснил, что они вообще не поют на сцене никогда, нигде. То есть это вообще не профессиональная певица, это просто женщины, грузинские женщины, нормальные грузинские женщины, которые поют за столом. Э, вот. А пели они песню, очень интересно. Пели они песню, ее написал брат э, Нани Бригвадзе, Да. Э, и и Ивико Сакварелидзе его зовут, и когда э, Нань Георгиевна, мы с ней ну, общаемся, когда она приезжает, она, она была ну, членом жюри Романсиады, когда я когда-то встала рядом этого конкурса, Антона Пономарёва, Антона Серебренникова, Бригвадзе, это все люди, ну, это легенды, звезды, с которыми повезло э, общаться. И она при... когда она приехала к Бригвадзе к нам сюда, с ее дочерью, она тоже певица, они вместе были на сцене. Я подхожу и говорю, вот Ивикоса говорит, она так удивилась, она говорит, откуда ты знаешь? Это же, мне сказали сначала, что это ее дядя в Она говорит, нет, это брат, брат, это прямо наш родной человек. То есть это было просто такое, вот совпало все. И, конечно, Алексей перевел эту песню на русский язык, вот я и... сейчас попробую спеть. Если вдруг что-то забудут, то... Мечта моя не жена, мечта моя не жена. Мерцая, как звезда в англе, она в душе всегда жива, пока жива душа во мне. Я вижу в синих небесах ее, одну. и смею в синих славах. Снах Тону Тону Мечта моя совсем проста Как вкус воды с тобой и я приму с вожрений, приму, чтоб на земле и в небе быть рядом с тобой.